Прихваты тип 4174 являются универсальными приспособлениями и предназначены для закрепления различных заготовок и оснастки. Являют собой комплектные зажимные устройства для крепления заготовок крупных или сложной формы, а также различные оснастки непосредственно на столе станка. В имеются плоские плиточные прихваты трех размерностей, сухари, с различной шириной головки под пазы столов, различных станков и разной резьбой для крепления шпилек. Шпильки в комплектах нескольких длин. Соединительные гайки, зажимные гайки, опоры ступенчатые. Для закрепления детали сухарь с скрученной шпилькой, прихватом и гайкой заводится в паз стола и подводится к детали. Затем устанавливается ступенчатая опора. Прихват одной стороной опускается на деталь, а второй на опору, на уровень равной заготовки. Шпильку с сухарем и гайкой необходимо устанавливать по возможности ближе к заготовке. Закручивая гайку ключом, производится прижим прихвата к заготовке и ее крепления. Прижимной конец прихвата не должен находиться над заготовкой в ее части, не опирающейся на стол. Прихват для удобства работы имеет продольный паз, позволяющий отодвинуть его в сторону и повернуть для освобождения заготовки. Для наращивания длины шпилек можно воспользоваться соединительными гайками. Таким образом, прихват и есть простое и высокоэффективное приспособление, имеющее широкую область применения.